Привет. Привет. Так, у нас начинается серия Back to School. Да? да. Забирать будем вот это чудо наше в школу. Oui. Да, ну, мы заехали, решили сначала покушать нашу любимую пиццу. Да, папурочка? И мы хотим yeah. сначала покушать, а потом ходить уже по магазинам. Да, да нашего да. школьника. Пойдемте в пиццу. Пойдем. Да. Да, это я звоню. И подошл. Ждем пиццу, да, дочь? Да Да Мохитка, мохитка Так Дептвари уже принесли картошку Да, нам салатик принесли Какой мы заказывали? нежность, Да, да. А, Пока салатик покушаем А потом и пиццу принесем Галецё, мушка Ой, У -у -у. подожди! все голодные не кушают такой милый, холе-холе хватает, да? как Богдан делает салфеточкой надо взять Салфеточка. лучше девочку принесли да, если честно Вкусываем картошку. Да? Я у меня с пиццу. Я у меня с вами пиццу. Я сегодня пиццу. Принесла нашу пиццу. Вот такая красотка. Ваши аппетиты, да? Покажите, как кормят. <вы> <смех> ну все, всем приятного аппетита. Спасибо. А, Камила тоже. Он папу кормит. Спасибо. Спасибо. <смех> Спасибо. Похоже за канцелярию много всего, выбор большой. А, а, а, а, а, а, а, а. Да. Юпочки платятся. Это всю девочку. Какой прелесть. Розовенько, розовенько ест, розовенько, розовенько. Ой, Пойдем на мальчика смотреть. Так, пришли Богдану выбирать обувь. Да? А вот красота в шляпе. Да? Сколько ты их одела? Одна, две, три, четыре, четыре. Вам не мало? А? Случайно? Было? Дай мне О, Это девочковая Вместо обуви выбрали человека. Спасибо Что-то мы ничего не можем найти Камила у нас оделась Да? Вот такой ободок Короче говоря у нас пришли одевать Богдана к школе. Мы да. одеваем Камил. И э, вот такие вот сапоги Камила выбрала. Тебе не жмут они? Нет, совсем. Ну да, как раз по размеру. Давай, Чудо. Давай переобуваться. Нет, все так пойдем домой. Ну, это что-то. Ну, вот. Все, что мы выбрали в магазине. Мы хотим вам показать. Да, сегодня мы будем Вета! вместе с нашей сестричкой Вета! и Ветой показывать. Вета. Покажите. Вот мы выбрали два спортивных костюма. Одинаковые, да? Только у нас для девочек вот у нас в розовом исполнении такой костюм. Для мальчиков они, синие исполнения, Да. Так, еще в Катюше мы купили что Рюкзаки. Да, мы купили рюкзаки Катюша, у... мой И... любимый магазин Да, твой любимый да. магазин Вот а у, у Веты мой... мы купили Они такие вот Фирма называется, как у нас Вот такая фирма, Тайгер Называется, вроде бы Правильно произношу Уветы вот такой вот Девочкового такого плана Он такой вроде как под джинс Но он идет Ортопед а сзади так. Дышащий, все купил. Качественно все идет. Поддержка спины, ортопедические, светоотражающие, Здесь Такие вставочки. А бабдаши мы выбрали вот такой вот серо-зеленый тоже. Та же самая фирма у нас идет, по-моему, если я не ошибаюсь. Тайгер тоже она идет. Такой вот водонепроницаемый, что тот, что тот. Да, разверни. Они тоже идут все ортопеды. Тоже тайгер, да. Та же самая фирма у нас идет. Подулеты. Вот да, вот Витом как раз таки показан на рекламе. Вот он И тоже идет ортопед с другой стороны. А, а у меня нету. Дышащие, Благодаря. ортопедические. И с поддержкой спины. Как раз вот для таких маленьких деток будет а. не так тяжело для спинки. Так, а теперь покажем частично нашу канцелярию, да? да. Что у нас будет? Кто будет первый? Вета, ну давай, девочки, уступим. Давай посмотрим, что у тебя здесь есть. Дневник первый. Угу. Такой. Ну, внутри они все одинаковые. Да. обложечку покажи. Да. Обложечка. Такая вот у нас. Мишка. Мишка. Тедик. Да. Мягенькая. Ну, для девочек. Такая да. симпатичная. Как раз, в принципе, подходит под портфель. У нас. Да. Джинсовая На джинсовая. обратной стороне. И это такая ну, вот такая бабочка. И да. И это... Второй Дневник. Мы взяли Диньдинь. Диньдинь. -динь. Да. Он тоже мягенький. Нет, он ну, мягкий, да. Тоже мягкий. Но не такой мягкий. Угу. Вот у нас И два вот дневника. И вот тут так, вот такая таблица. Угу, сзади таблица. Что <свят> здесь еще? Тут еще есть карандашики. Розовых, Обычные карандашики. Розовые. Простые. Угу. Клеем взяли, да? Два клея. Угу. Вот Линейка. Угу. Терка, угу, Катюша вот Ярко. Вот. И вот это. Это что? Это э, пенал. Угу, точно пенал. Да, И... Мягкая Китти. Да. А вот, вот это китти. для книжек. Для тетради. Да, Папочка да, для тетради. Да, для, для пластилина. Для пластилина. И еще одна, И еще одна папка еще одна Для тетради. Для тетради. Okay. Чтобы тетради не тетради менялись. Вот. Так, теперь приходим к бандашной канцелярии. Но ну, это частично то, что мы, в принципе, сразу вот купили. Да. Вот вот у меня вот у это! него три терки, а у меня одна. Да, у тебя одна. Я мы яркий. купили пластики. Да. Вот как у меня взяли. Да, ну Опа. мне нравятся яркие Широ. такие вот. Как мы видим У меня даже. такие. Амел, вот это. Да, камили этот нравится. Зелененький. Ластик. А мастер мы взяли. Вот такие вот карандашики цветные да. взяли. Да. Потом что у нас идет? Не вот это. Да, мы взяли не продаваечку. А у... Вот я, такая я... вот подстругалочка. Да. В виде зуба. Вот такая вот замечаточная. Потом что у нас еще там идет? Ну, тоже доска для лепки у нас. Как мы у меня. взяли. Желтенько у нас Богдаша видит желтый цвет. Да. Мы взяли а я тоже. Люблю желтый. Нет, это не папочка, это у нас это такой у нас еще блокнотик. Дневник. Блокнотик. Блокно. Вот такой вот у нас с машиной Богдаши. Купили несколько тетрадок. Да, вот, вот таких вот. Багдаша. обычно, это со знаком Россия. А вот такие вот тетрадки. Вот такой вот мы взяли дневник. Первый-четвертый класс мы идем О. в первый класс. Желтая машинка. Богдаша у нас прям, вот, вот прям желтый цвет. У нас все. Ну, а обычный дневник. А я черный цвет. Ты черный цвет любишь? Да, да. а я черно розовый да. Молодцы. Вот такая тоже таблица здесь. И альбом. Пока, да. в принципе, все, что мы успели да, купить что? за один день. Все остальное. Ну, соответственно, ручки. Как бы вот такая пишёл, вот небольшая пишёл, вот... Пишёл вот. Да, еще вот такой с Мерседесом. Белая. У есть. И вот белая такая. В принципе, вот все, что мы купили, да, все, что мы успели. Теперь у нас осталось еще поход за обувью. Да. Да. Блин. Да. Так, лайк, Подпишемся да. для... на ну, канал. Лайк? А лайк. Лайк, лайк. Пока, пока. пока, -пока. Пока-пока. И Камила нам машет. Пока-пока.